Всем привет, друзья! Вы на канале Чаюк ТВ. В этом ролике я покажу мод на обновление в игре Among Us. И также я расскажу, где его скачать. Ну а потом я расскажу, как же стать невидимым в игре Among Us. В общем, ролик получится прям максимально интересным, поэтому подписывайся, пожалуйста, на канал, так как скоро нас 10 тысяч. Также я наконец-то создал беседу во Вконтакте по игре Among Us, так что ссылка на нее в описании. Самая первая ссылка, вступай в нее, прям будет очень мне приятно. Ну а теперь, думаю, стоит показать мод, который я скачал. Мод на обновление в игре Among Us, которая, кстати, будет в начале 2021 года. Разработчик данного мода просто взял картинку вот такую и просто натянул ее на карту The Skilled. И тут только в кафетерии. И здесь остались те же самые текстурки, только они невидимые теперь и через них никак не пройти. Но немножко такой тухлый мод. Ну, может, где-то пониже он что-то еще добавил. А нет, лестница только сюда ведет. Ну и вроде все. Больше здесь делать нечего. Тогда я сразу приступлю к багу, как же стать невидимым в игре Among Us. Также я с этим багом сделал один эксперимент очень крутой. В общем, смотрите до конца. Так, мне нужен ноутбук, чтобы стать импостером. Так, все, я теперь импостер, и так, мне нужно вырубить реактор, чтобы устроить саботаж и спрятаться в люке. И ждать, когда соответственно реактор взорвется и тогда получится собак. До взрыва реактора осталось 20 секунд. Я думаю, то, что это самое самое время поставить лайк. Потому что раз ты досмотрел до этого момента, то значит ролик тебя как-нибудь зацепил. Поэтому я думаю, то, что я заслужил лайк. Саботаж сработал, и теперь можно двигаться куда угодно, и мы станем прозрачными. Это прям очень крутой баг, но с этим багом можно поэкспериментировать. Например, что будет, если я буду выполнять таск, я стану видимым или нет? Ну а потом мы проверим, что будет, если просканится невидимым. Так что стоит смотреть до конца. Но для начала я отправлюсь в хранилище, чтобы проверить, буду ли я становиться видимым, если я буду выполнять задание. К примеру, соединять провода. Это очень такой и интересный эксперимент. Ну, ну, это очевидно. В общем, теперь идем к ноутбуку, чтобы добавить скан. Ну, задание, то есть. Так, сложно его сейчас найти сначала. Так, захожу в комнату... Так, вот. И вырубаю скан. Теперь иду в мед. И я прям... Интересно, что получится тогда. Вот он скан, и я встаю на него. И я... Я невидимый... Скан просто такой сканет, а вот и... А нет, блин, <смех> за этот эксперимент, я думаю, точно стоит поставить лайк. В общем, ты был на канале Чайок ТВ. Если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии хэштег обнова. Скачать данный мод можно по ссылке в описании, в моей беседе во Вконтакте. В общем, всем пока.